Я вывел в лотерею два билета на Гавайи, Идем собирать вещи. А, отлично. Вот дерьмо. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Где я? Окей. Высокие деревья. Высокие деревья. Hago... Что же делать? А что же делать? А камера, камера, камера, камера. Работает? Работает камера. Так, так. Чуваки, всем привет! И я пережил авиакатастрофу. Так, чуваки, я не знаю куда мне идти и надеюсь что я разговариваю сейчас не сам собой что это кто то посмотрит потом найдет мое может быть мертвое тело а может быть нет но в общем э, я не знаю что это за остров э, но судя по тому, что я ничего не вижу на берегу и он судя по всему необитаемый поэтому придется мне как то здесь справиться но я, я думаю что я все таки быстро найду людей поэтому э, давайте я пойду вглубь острова и попробую найти а те обломки самолета. Черт, я же не могу попасть куда-то. Далеко. По-любому где-то здесь. Эй! Что, что, что? Что? Эй! Здесь кто-нибудь есть? Да это я! За дерево прям! Закаки! Стоп, я иду! Я иду, жди меня! Жди меня! Не умирай, пожалуйста! Я иду! Так, я пробираюсь, я пробираюсь. Подожди, я пытаюсь найти тебя, я пытаюсь найти тебя. Я иду, Док. я иду. Жди меня. Я прям, я прям здесь. Э, Саймон, Саймон, ты как? Сэм, Решёт. ты тут? Да-да-да, я тут, чувак. Подожди, я тебе помогу выбраться. Подожди, подожди. Сейчас дам руку. Подожди, сейчас камеру выключу. Ай! А-а. Что такое? Что такое? Да у меня нога да, сломана. Да. Черт, блин. Короче, чувак, я не знаю, как мы выжили с тобой именно вдвоем, но я пытался найти самолет и ничего не нашел. Пойдем к берегу, пойдем к берегу. Эй, ты где? У меня нога сломан, ты забыл? А, блин, ладно, давай я тебе помогу тогда. Так. Темно как-то уже холодно. Ну да. Блин, чувак, я пойду тогда поищу веток для костра, а ты посиди и, пожалуйста, не уходи никуда, потому что, мало ли? Я не знаю, даже вдруг тут абригены какие-нибудь будут жить, еще тебя. Так, я пошел. Так, так, так, ветки есть. Сейчас бы найти Лианы. Ох, ох, ох. Ягоды. Серьезно? Ягодки, ягодки. Сейчас соберем.